27 двадцать седьмой посчитай. Эмоции Тут или сто сорок Но ну, я скажу, картина как-то одна, ну однотипная. Тут, там, э, место проехали несколько километров, сколько? Километров? Оттуда? Да. Ну, та, ну, километров 7, наверное. Ну, километров 7, а картина, по сути, ну... Не, ну потому что улики однотипные. Не, я имею в виду местность, тоже ярочек, точно так же. Пчелки летают. Пасека в Андрея очень большая, около 500 семей, мы проехали несколько тачков, крутяк конечно, человек работает. Куда нам со своими столбьями? дам, подходы серьезные. База хорошая, да? В подсолнуху через год, год хорошая база, год в другое место мы уезжаем. Ну, мы так вот э, туда, на, на ту сторону, э, да я вас встречал, например. Ага. Подсолнуху. Подсолнуху. Подсолнуху. Да, подсолнуху. я не знаю, реально ну но... а, да. реально. Ну в зиму есть, кому-то. А да, короче, Че, вот это шкарника, а тут вот такие вот такие пяточки это расплода. Да. Вот это тут ну, 1, 2, 3, ну, 6 рамок, вот так ему. Да, это я это знаю, я же это. Так шкарника жена по сути такая есть. Ну, плюс минус да, где больше где. семь еда, да бы больше стояла Скажу честно, откровенно, у меня семьи послабей. У, у нас получается 30% таких сильных, 30% средних. Ну, у нас всегда. Ну, всегда, да, ну всегда на любой пасеке, особенно когда пасека большая. Это 10 улив, там можно выровнять. Да, можно выровнять чуть -чуть. да, а когда пасека большая, то. То там это. То попробуй все. Ну тут не, не выразить. Ага. Открытая закормка, да? Ну там уже нет ничего. Не, ну понятно. Сейчас посмотрим. Ну, ну, это первый сезон на открытой закормке? Или нет? Или же... Батя кормит уже 1.30. А, уже давным-давно, да? Да. То есть это пройден этап. Да, мы тут и ос параллельно кормим. Ну, естественно, в этом году ос вообще немерено. Ну, нормально. Сажен надо забрать, вот там, ну, там, там, блин, если честно. Ос в этом году очень. Дома очень немерено. Что мы привозим сюда? Сюда два баллона. Сначала мы пока тепло было. трушки резче кормили. Получалось, мы туда 4 баллона выливали молочных. Сюда два. Это Получается 3 мешка сахара за день. За, до вечера они забирают полностью. Потом они чуть-чуть на прохладе встали, не забирали они, уже по четыре начали везуть. Я вот это такая говорю, бензин палим, может, я говорю, выгоднее бедрами их кормить дома на месте. Да, не хочу всю жизнь кормить. Ну да. улики тополя сделали это сосна это вот, а вот это тополь тоже да это, оно... это у нас это по два года со столом по году время покажет. единственное что я промазал я просто не успевал. Покрасить без оливки, кровь краска отлетает Андрей, -а -а. <порщик> тут ну да немало. Тысячу, тысячу, триста иглова. А сколько их сейчас осталось? То, то сперли у нас, то кто придет подарком. То это по самое, то забудем. А, что же надо рассказал этот? Вредитель. вот это. Едно. Перехода, открывая крышку, ага. открывая крышку, забирая стаканчики и попер. выедая этот самый, целую цену плюс валялся, дойшлы да, в посадке недавно. <гум> тоже <гум> дробопылялы <гум> дошли, <да>, <гум> <гум> тоже стоял. Выедаю вот личинку всю. И снять пчелы там с маркой. <гум> хорошая система. Мы провоковываем 4-местные, 1 одно всякие. Самое такое классное система? До цотика. до начинать клеить по щенам. надо наклеить. Работы, конечно, очень <связываются> много. Надо все так, как рамочки поклеить. пудру, на сегодня я не могу сказать. А, это... Це... Демареян куча. Восемь было рублей. Склад. А, это фульгоизов. А -а -а. Рулон целый. Фульгоизова. Для миксера. Медогоночка. Медогонка, а у у меня такая была. Один. Точно такая? Один в один. Ну, не знаю, набралось это Просто мы качаем же сироп, бачу да, да, да, да. Вот за компрессор цей. Ох, и хорошо. Это потужный компрессор, да? Ну да. Ну да, я знаю, ну, да, да. Ну, я поэтому смотрю. То есть, как я не ну, надо, наверное, быть. Да, да, да, да, да. Ну, есть же маленькие, но ну, это.. Показал на газете, газете сейчас скажу. Сильный. 23 10 килограмм на сантиметр. Да, точно, даже решетки такие. Сейчас же там не сетка идет. Там а я не буду... Мы их вырезали. Мы их вырезали. Мы их сняли, я их как бы... Да, да потому что это, это кассеты бывает, что... Рывала рамки раньше. Да, а сжимаешь кассеты и НРВ. Ну, я тоже на видео показывал сегодня вечер. Это плечем червоного. Все раз только одна стоит, потом другая одна стоит, там стол у нас. Александр пасечник жарит шашлык на пасеках в Андре, коноплина Андрея. Шашлык. Шашлык-машлык. Андрей коноплин. Я готовил сам лично, будем пробовать. А ну, Санечек, расскажи, ты на 23 пасеках, в тачках побывал? Ну, Ваше впечатление? Ну, ну это шутка много, была. Конечно. Немножко, конечно, я в таком эмоциональном восторге, потому что приятно видеть красивые пасеки. О, подход интересный. Но я не знаю, когда он успевает все это делать. Я просто в шоке. Для меня, допустим, это недостижимо все. Когда он все это успевает делать? Вот давайте спросим все, а? когда? когда ты это делаешь? Мама. Андрей, ты, да дома, ты на пасеке и живешь, наверное. Да ну да. Но дома ночуем. Этот самый. Все же ночью иногда приходится работать. Между прочим, кстати, ночью хорошо в муклю с маткой принимают. Да? Вот в один раз мы с дедом Это с мадами. Вот, Поперлые, дочью кидать. И он и сидят, дивляться. Да. Ура, да. Даже такой опыт есть. Здесь ночью матки принимают. Кстати, возьмите на заметку, может, потом. Не ну, будет маток, маток надо подсаживать все равно. Вот сегодня отобрал, сегодня надо подсадыть, желательно. Почему лучше принимать? Если они проночевал пчелы без матки, у них уже, короче, настроение разглядывает. Ну что, ребята, объездили все пасеки. Все, которые здесь находится в нашем ближайшем районе Андрея и его отца. Вот. Приехали к нему на базу, жарим шашлык, разговариваем о пчелах. Хотелось бы, конечно, пожелать огромное спасибо, сказать огромное спасибо этим ребятам. Пожелать им крепкого здоровья. Спасибо. Потому что они открывают такие двери. Мы были в таких местах, но я надеюсь, там мы что-то там тоже или увидели там в конце. Да? Вот. Так давайте за ваше здоровье, ребята. Спасибо. Приехали? Да. Если что, звоните, приезжайте еще. Обязательно. Здесь встречаемся на Абжелярском кругу. Да. Огромное спасибо. Это Сколько собирались в гости, да, Андрея, наконец приехали. Отсюда так же самое. Говорит ну, спасибо, крепкого здоровья вам будем. Угу. Будьте здоровы. Да. И... Спасибо, как, что приняли. Да. Говорит, Говорит, нам... спасибо, что пришли, все больше, что пришли, да? да не к нам. Не к нам. Прибивайте еще. Не, ну, теперь вы там, вы как, проездом будете ехать, вдруг что-чего, Саня, привет, мы тут рядышком, я вас там переключу. обязательно. Так, на круге Ильцин. встречаемся, да? Обязательно. Цевин у нас колыбит туда круг. 6, да, с... 7, 8 октября. Через ну, неделю-две. Через... через две недели, да? да? Да, ровно через две недели. Так что ну, встречаемся, отчел, обязательно, да, заканчивай свои работы, приезжайте, отдыхаем. Ты потом три дня отсыпаешься, как че наоборот до этого. Подожди, как, как получится. Наверное. Еще раз Еще раз пять. Еще раз вам. До свидания. До свидания, Вань. Всем ребятам, пока вот так вот побывали у Андрея. Канаплина. Панелью знаете, да? Вот. Человек открытой души. Вот. Очень хороший мотковод. Экспериментатор. Короче. Молодец. Что сказать? Что-то у нас как получается. Очень получается. Все хорошо. Многие берут себя пример. Все, пока. Поехали. давай.